Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я хочу снять для вас очень полезное видео, а именно покупки для новорожденного. Что же купить в первую очередь? И какие вещи, если выражаете в первый раз, я уже пойду за вторым малышом, и у меня уже такое осознанное понятие, что нужно купить в первую очередь, и сегодня с вами поделюсь. Все так разложила здесь, и буду показывать вам по порядочку, чтобы не было путаницы, и откладывать в сторону. Для начала хочу сказать, что не берите огромное количество пеленок, потому что на самом деле они не пригождаются, если вы не будете, конечно, пеленать своего малыша. Так как я малыша пеленать не буду, а буду сразу одевать в одежду, то я взяла три новых пеленочки, которые возьму с собой в роддом. Единственное, обязательно нужно их постирать. И также эти пеленочки я буду стелить на пеленальный столик. Также в кроватку можно постелить или там, где у вас будет лежать малыш, например, на диване или в коляске. И еще я всем советую купить сразу клеенку подкладную. Это у нас непромокаемая пеленка, которую мы кладем в кроватку, чтобы у нас матрасик в кроватке всегда был чистый. Она стоит недорого. Также хочу сказать, что малыши очень быстро растут, поэтому не набирайте очень много одежды. Сегодня я хочу вам показать вещички 56 размера. И вот это на первые дни жизни. Я их возьму в роддом. Во-первых, я советую покупать вот такие вот интересные. Бодики, Смотрите, они с плечиками и э, без ножек, без ручек, очень удобные. Одевать их малышам удобно и малышам комфортно, потому что на спинке нет никаких складочек. Я взяла вот такой вот, э, две штучки я взяла, еще второй комплект есть. Покажу вам э, именно на первый месяц жизни. И также в роддом я с собой возьму вот такие вот костюмчики слипы. Это уже целиковые они у нас идут. Здесь у нас э, ножки, видите, закрыты. Единственное, только не закрыты ручки. Можете, э, я буду одевать отдельно царапки, а вы можете прям покупать, когда уже э, закрыты ручки, чтобы ребеночек не сопался. И в роддом я возьму э, два вот таких вот костюмчика, полосатый тоже 56 размер потому что у меня будет мальчик, девочки рождаются обычно поменьше, 52 мальчики побольше невероятная красота и тоже очень удобно ребеночку в подобных костюмчиках единственное, нужно обязательно все будет постирать также сейчас я вам покажу вещи, которые необходимо взять с собой в роддом. Они очень необходимы. Мне нравится компания Johnson's Baby. Я с ней уже давно знакома. И у меня с дочкой не было на нее аллергии. Я возьму с собой детский крем под подгузник с молоком. Вот такой купила интересный. И детские влажные салфетки. Очень хорошие. Они мне нравятся. Вот эта фирма в роддом. 56 салфеток будет достаточно. Также еще я хочу вам показать памперсы для новорожденного. Я отдаю свое предпочтение памперсов Nef Baby Dry. Они очень мягкие, не протекают и не натирают кожу ребенка. Я уже знаю, от 2 до 5 килограмм в роддом самое то. Также еще нам нужно с вами обязательно купить бутылочки на всякий случай, неизвестно будете вы кормить грудью или нет, можно в роддом с собой эти бутылочки не брать, просто держать дома. Я купила вот такую вот бутылочку 125 мл курносики от нуля. Видите, чтобы обязательно было написано внутри у нас соска. Можно водичка ребенка поить. И еще у меня есть вот такая вот интересная вещь. Это у нас бутылочки прям с подогревателем. Очень хорошая фирма. И смотрите, здесь вот такие вот бутылочки, прям вода сама нагревается. Здесь также миллилитры, если на искусственном скармливании будут детишки, то очень удобно а, дозировать, сколько давать молочка. Также еще хочу вам показать детскую аптечку, которая, я считаю, прям необходима. Это нурофен от а, температуры. Обязательно я его использую для своей дочери. Также зеленка, ватные палочки, ватные диски, мироместин и перекись водорода. Это вот а, 3-5 вещей, которые необходимы для детской аптечки а, на первый месяц жизни. Лишнее можно не покупать. А, также еще обязательно нужно купить... Для мытья ребенка губочку или есть еще такие тряпочки для мытья новорожденных. Я вот так купила такую хорошую губочку. И еще купите 4-5 полотенцев отдельно для ребенка, которым будете их вытирать. И ванночку, конечно же. Еще у меня есть вот такие вот игрушечки. В принципе, можно не покупать, купить попозже. Можно купить сразу тоже игрушечки. Детям очень нравится. И последнее, что я хочу вам показать, это то, что я одену на выписку для малыша. Я купила вот такой вот комплектик. Здесь у нас шапочка, чепчик. Также здесь у нас вот такой вот бодик с ручками закрытыми. И также здесь штанишки. Скорее всего, этим обойдусь. В комплекте еще идет вот такой вот большой боди, но его одевать не будем. То есть на выписку оденем штанишки, вот такую вот кофточку и шапочку. Очень здоровый комплектик, он мне понравился. И еще на выписку я решила в этот раз не покупать комплект на выписку именно красивый, а купила вот такую вот симпатичную шапочку у меня будут роды в сентябре, вот хорошая такая шапочка и также вот такой вот как сразу на вырост теплый 68 размер, я правда взяла побольше, можно взять и поменьше размер, например 56 и так далее, мне понравился, что он такой весь закрытый, красивый, с мишками. И еще вещь которую я хочу вам показать лично для меня в первый месяц жизни с дочерью очень пригодилась данная вещичка я купила похоже это вот такое вот интересное покрывальца можно его использовать как стелить например и в кроватку и стелить на диван когда кладете малыша то есть применение данному покрывальцу огромное количество Стирается быстро и удобно тем, что оно такое плотное достаточно и его можно везде с собой носить. Также еще, девочки, я купила бортики в кроватку, поставила их сюда в кроватку. И еще очень нужная вещица, это подушка для беременных. Она у меня вот такая вот, интересная. Я на ней отдыхаю вечером, когда очень сильно болит спина. И еще на данной подушечке можно кормить новорожденного и бортики в кроватку тоже обязательно нужны кроватка у меня осталась от дочери матрасы мы еще не клали я выстирала на матраснике все и еще хочу сказать что вещь которая мне пригодилась с дочерью и осталась от дочери это вот такой вот мягкий коврик на котором переодеваем пеленаем вытираем ребеночка, он очень удобный, на него стелим чистую пеленочку и пользуемся, очень хорошая вещь. У меня от дочери осталось огромное количество вещей для новорожденного и я вот здесь уже в шкафчике все выстирала, Постирала и сложила. Здесь у нас и штанишки, и тоненькие кофточки, толстые, и чепчики на первое время. И также еще я в роддом купила несколько пар носочков. Лично для меня они прям были нужны в роддоме. Очень удобная вещица. И тут у меня еще от дочери осталось постельное белье, детскую кроватку, несколько комплектов и также огромное количество пеленок, которые можно использовать в кроватке и в коляске и просто, чтобы класть ребеночка на диван или на кресло, или на кровать. Вот так бутылки. что вот такой вот у меня сегодня получился обзор вещей, которые нужно купить для новорожденного в первый месяц жизни. В первую очередь остались вопросы, пишите, задавайте в комментариях. Спасибо всем огромное за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!